Все личные данные всех РСП должны быть собраны в единую базу особей, бросивших отношения сокращенно Ебобо, и доступ к ней должен быть у всех мужчин. Здравия вам, господа бояре! Надеюсь, вы еще помните тот адский полуторагодовалый флешмоб, который устроили особи женского пола в своем бледограмме по поводу якобы домашнего, якобы насилия, от которого якобы страдают якобы 14 тысяч, якобы женщин, якобы ежедневно конечно вы помните что основной целью этих особей женского пола было нагнуть всех мужиков и дать всем бабам возможность безнаказанно выпинывать э, мужчину из его же квартиры чтобы дальше жить как лисичка в сказке про зайкину избушку к успеху шли наши особи подключили маститых депутаток продвинутых блогерш и все это рассказывалось так как будто все об этом молчали но все об этом знали ну, мы-то с вами конечно же в курсе что Вся их риторика была основана на исключительной необъятной лжи. Как сказал Геббельс, чем масштабнее ложь, тем быстрее в нее поверят». Нам с вами тогда удалось отбиться от этой лютой дичи и даже удалось выслать Оксану Пушкину подальше за пределы нашего православного духовно-скрепного государства, где мужчины никогда женщин не бьют, а женщины замужем всегда счастливы, но пока не разведутся. Но полуживые наши вражины продолжают свои вялые вскукореки и их целью является изменение массового сознания для того, чтобы все общество при их дичь за правду ну а последствия понятное дело я вам уже рассказал вялые в снова были обнаружены на сайте российской общественной инициативы что вы думали просто так их можно победить до да хрен там и в этой петиции предлагается принять комплекс законодательных мер поддержки якобы женщин якобы подвергшихся якобы домашнему якобы насилию своей якобы семье если у вас от этой формулировочки уже завяли уши, то ссылочка на эту петицию в описании и в закрепленном комментарии. Сайт Рой примечателен тем, что можно проголосовать не только за, но и против. Действуйте, злодействуйте, мои диванные войска, от вас зависит судьба Отечества. Ну а чтобы у вас окончательно сегодня воспалились глаза и потекли кровавые слезы из ушей, я вам зачитаю, какие все-таки меры предлагают наши особи, якобы женского, якобы пола, применить для того, чтобы облегчить страдания женщин, подвергшихся якобы домашнему, якобы насилию. Предлагают, внимание, принять экономические меры поддержки женщинам, которые смогли развестись, да, пересилили себя, такие пошли развелись, имея одного или нескольких детей, смогли развестись. Основная причина, почему женщины терпят такое к себе отношение своих супругов, ну какое? чтобы он пришел домой и жрать было готово, чтобы было все чисто, дети причесанные, умытые, да, чтобы был порядок в семье. Она же хранительница очага, но мне кажется, что в данном случае у нас петицию писали хранительницы нечага, поэтому им все это дело не нравится, и им кажется это очень мерзкое к себе отношение от женщины что-то в браке требовать. Ну так вот. Они терпят, оказывается, благосклонное отношение своего супруга к своей мерзкой персоне по причине отсутствия собственного жилья и достаточной зарплаты, чтобы обеспечить себя и своих детей». И необходимо, говорят, принять меры, дающие возможность женщинам в разводе и с детьми брать ипотеку под низкий процент и с небольшим первоначальным взносом. То есть давайте дискриминируем всю остальную часть общества, всем остальным не будем давать ипотеку под низкий процент, а вот женщинам с детьми в разводе будем давать. Женщины в России, пишут они, одни из самых ответственных плательщиков кредитов. Особенно те, у которых есть дети. Знаете, вот была у меня одна подружайка одно время. Она банком должна была миллиона четыре. Банки ее искали, искали, потом забили и плюнули, но выйти из тени она так и не смогла. И жила она с ребенком. Далее. Нужно предоставить женщинам возможность нанимать профессионального риэлтора для помощи в приобретении жилья. Часто женщина в трудной материальной ситуации не может себе позволить оплатить услуги риэлтора. Господи, там копейки же. Это, знаете, это напоминает мне объявление на Авито. да, Вы что там продаете? Айфон продаете? За сколько? За 50 тысяч? Ой, а можете мне отдать бесплатно? Я мамочка с двумя детьми. Почему не можете? У вас же есть, а у меня нет. Дайте, пожалуйста. Короче, предлагают выделить квоты на оплату услуг риэлтора. Но следующее, наверное, будет квота на айфоны, чтобы не сосать. Конечно же, куда же без полиции, охранные защитные меры. В настоящее время нанесение легких телесных а, наказывается либо штрафом в размере 5000 рублей, либо исправительными работами на 14 дней. Предлагается ужесточить эти меры, так как они не являются барьером для злоумышленника. Я открою вам секрет, дорогие якобы женщины, которые писали вот эту петицию. Ужесточение наказаний далеко не всегда приводит к... К уменьшению количества преступлений как сказал когда-то мудрый человек гоблин пучков вот такие вот решения должны принимать исключительно юристы а не какие-то там блогеры актеры и доярки ну и конечно же рассмотреть надо вариант штрафа именно в пользу жертвы и ее законного представителя. То есть, представляете, бабища будет провоцировать своего благоверного на то, чтобы он ей всек, а потом бежать в полицию. А, он мне всек, помогите. Назначите ему штраф 50 тысяч, пусть он мне заплатит. Далее предлагается уменьшать срок отклика на обращение в полицию при формулировке домашнее насилие. То есть, ты позвонила такая, ой, у меня тут домашнее насилие. И полиция должна быстренько-быстренько всех убить, сбросить и к тебе прибежать. В настоящее время при таких обращениях скорость приезда полиции составляет до часа, а это очень опасно для жертвы, при этом участковые сознательно не торопятся на вызов. Всем якобы жертвам, якобы такого домашнего якобы насилия, я предлагаю вот в тот момент, когда вы решили вызвать полицию, просто взять и успокоиться, ласково обнять своего благоверного и... Вся вероятность любого насилия тут же куда-то улетучится. Надо быть покорной женщиной, и никто даже не подумает никогда ни о каком якобы домашнем и якобы насилии. Необходимо, видите ли, обучать полицейских регламенту действий на таких вызовах. Вот им больше заняться-то ментам нечем, да? Зачастую достаточно присутствия на месте посторонних людей, чтобы накал страстей спал. Вот знаете, чего они хотят в переводе на русский язык? Вот когда она устраивает истерику мужу, его просто доводит до белого коленя, до состояния аффекта, в котором... Состояние аффекта, если убить даже человека и доказать, что был в состоянии аффекта, тебя оправдают и срок не назначат. Так вот, она доводит мужа до состояния аффекта и а, в этот момент должна приехать полиция и такая сказать «Дорогой муж, слушай, что тебе говорит жена?» Ну все как тут и написано, чтобы потенциальный агрессор понимал, что каждый последующий вызов будет отягчающим обстоятельством произошедшего факта якобы насилия. Что еще предлагают? Необходимо планомерно и постепенно развивать систему женских убежищ. Видимо от планов жить в мужненной квартире они все-таки отказались видимо сильно зашкварная идея но вот женские убежища им все-таки требуется для чего для того чтобы эта женщина которая своего мужа обвинила во всех смертных грехах могла куда-то сбежать и продолжать развивать свою ложь там то есть продолжать врать три обо всем окружающим людям в принципе некоторые женщины после развода так и делают и Многие их даже слушают, даже полиция, опека, приставы, в общем, прислушиваются, а потом, когда наконец через полгода до них доходит, с каким монстром они на самом деле имеют дело, они начинают от нее как-то шкериться, но вопросы все равно как-то никак не решаются. Так вот, в таких убежищах она не только может всем устраивать золотой дождь в уши, но и получать психологическую помощь и моральную поддержку. То есть врешь? Давай, продолжай, дорогая, ври еще больше, мы тебя слушаем. Вперед! Ну и, конечно же, им хочется ужесточить меры по привлечению неплательщиков алиментов. Знаете, вы уже задрали с этой темой, потому что алименщик уже, походу, ну совсем не человек. Судя по тому, что на него сваливается в виде ответственности, то есть права забирают, выезд за рубеж ограничивают, там еще во всяких правах ограничивают, он, карты все блокируют, он остается без денег, он остается без жилья, у него приходит конфисковывают все, последнюю машину, последние ботинки – и что вы еще хотите? Вы хотите, чтобы у этого человека откуда-то появились деньги для того, чтобы он вам оплатил долг по алиментам? Но здесь они нащупали наш лайфхак. В настоящее время ситуация обстоит следующим образом. Мужчина, исходя из своих предпочтений, оплачивает ту сумму, которую захочет. Статистика по стране такова, что более 30% населения получают так называемую серую зарплату. Таким образом, мужчины оплачивают алименты на детей, исходя только из официальной части. Вот знаете, здесь мне всегда э, хотелось навести в алиментной системе порядок, для того, чтобы было понятно, что не только мужчина содержит ребенка своими алиментами, но чтобы было документально подтверждено, что и женщина тоже это делает. Потому что когда ты, э, мужчина, платишь официальные алименты от, от официальной зарплаты в 100 тысяч, ну 25, например, в регионе, на эти деньги женщина с ребенком может прожить даже не работая. Но она-то тоже должна зарабатывать и содержать своего ребенка. А также должна быть верхняя планка алиментов, о которой постоянно говорит семейный фронт. Ссылочка для вас тоже в описании. Вступайте, присоединяйтесь. В общем, я проголосовал против этой дичи, чего и вам желаю обязательно сделать. Ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Проходите, тык, авторизовывайтесь через госуслуги и вперед. И не надо мне писать в комментариях, что олень должен страдать. Олень, конечно же, будет и дальше страдать. Такова его оленья лоховская судьба. А вы подумайте о своих детях. Они же у вас подрастают. И они по незнанию или случайно могут попасть вот в такую мясорубку – Вспомните те золотые времена, когда мы с вами жили в стране, как раньше, при царе Горохи, единороги кругом пукали фиалками, а женщины были верными и не разводились, потому что алименты мог никто не платить. А я решил немного заняться троллингом на государственном уровне и планирую разместить на руи несерьезную. Абсолютно троллинговую петицию, полную дичи и зашквара. Знаете почему? Потому что дичь и зашквар прям всегда выстреливают. А серьезные темы как-то народ обходит стороной. Ну, не любит народ у нас думать. Так вот, что мы предлагаем в нашей новой петиции? Я уже обсудил это со своими подписчиками ВКонтакте и в Телеграме, но вам скажу основные положения значит, что у нас будет тоже помощь мужчинам пострадавшим от брака и от якобы домашнего якобы насилия во-первых женщина должна пожизненно платить мужчине компенсацию за разрушенную семью в паспорте после развода у женщины должна стоять большая синяя печать рсп все личные данные всех рсп должны быть собраны в единую базу особей бросивших отношения сокращенно Ебобо, и доступ к ней должен быть у всех мужчин нужно принять госпрограмму с отрицательным процентом по ипотеке для разведенных мужчин они же остались без крова в результате развода им не где жить им нужно помочь социальная поддержка шпипипиндоха поскольку разведенный мужчина лишён бесплатного шпипиндоха государство должно ему ежемесячно выдавать из госбюджета приблизительно два прожиточных минимума на то чтобы он мог себе купить платный шпипипиндох знаете, когда в автосервисах предоставляют вам подменный автомобиль в случае, если ваш попадает в ремонт. Так вот, мы предлагаем обязать государство предоставить мужчине подменную жену взамен утраченной для выполнения бытовых функций. Стирка, уборка, готовка, глажка, уход за детьми, пока он не найдет новую. Также мы предлагаем организовать фонд поддержки мужчин, пострадавших от якобы домашнего, якобы женского, якобы насилия. Вы знаете, мы обязательно напишем, что 14 тысяч мужчин ежедневно страдают от такого вида насилия и надо что-то с этим делать. Также можно предоставить годовой оплачиваемый за счет государства отпуск на курортах Российской Федерации, где разведенный мужчина может залечить свои душевные травмы и поправить физическое здоровье. Ну и конечно же ввести понятие «бывшие дети», а на бывших детей отменить все алименты. Вы знаете, что мы писали уже много всяких разных серьезных петиций по нашу душу, но так всерьез их никто не рассмотрел, и, надо сказать, не набрали они серьезного количества голосов «за». Зато я мониторил другие петиции, и вот чем больше в петиции было дичи, тем выше она находилась в рейтинге. Поэтому уповаю на полное безумие наших граждан и уповаю на то что когда они увидят вот это наше предложение которое я только что озвучил они люто его заплюсуют и выведут в топ а депутаты когда с этим столкнутся, они просто охренеют петиция еще не размещена но я абсолютно уверен что когда она будет размещена за мной приедет автозак поэтому господа бояре все нужные ссылочки для вас находятся уже сейчас в описании всем пока